Всем привет, сегодня мы будем играть в мод это творение человечества. Мне бы понять, а вообще захватывается ли у меня Каким-то фигом БС не хочет захватывать а, гениальнейший J.B.Mod. Наверное, захватил, не знаю. Нажимаем New Game. Он захватил? Он захватил, ХЗ. Ну, похоже, захватил. А, Чё это такое? Так, кстати, я не могу приблизиться ни через бини, ни через... И даже ноу-клипа нет. Нет, или он есть, он взбидит на другую кнопку, не знаю. Фонарик есть? Хорошо. А, бегать мы можем? Ну, бегать-то можем, но что-то ну, мы не бегаем. По мне. Это что? Это скрин или... Чё со звуками? Оу, oh, а у нас только два предмета а ты как, как ты здесь появился, ты не исполнил? а ч за ебинс такой во во во во во бро бро бро а почему он не сразу двигается с задержкой, так скажем, то есть видите, вот так вот он нагибается прям почему, не помню мы можем эту фигню не мы можем закрепить ее. Вот, мы можем ее закрепить. Не все уж так плохо. А разморозить тоже, наверное, можем. Вполне. Неплохо. Ну, меня это радует, что хотя бы уже что-то взять можем. Вот эти штуки, что это такое? Ну, вроде здесь спавны, наверное, для спавных игроков. На... Решать предметы можно? Решать можно. Эм, у меня про... А, смотри, кого? -ка, камера это здесь. А? Кто я? Эм, Алекс? Почему у меня нету в руках портлакана? Ой, это не портлакан, это физган. Непонятно, непонятно. То есть тут нету кью меню? Кликну. Тут есть такие спавнилки. Это что такое? Это если Half 20, ну не за чь такое. Просто какие-то рандомные пропы накидались если ч такое баночки. О, пробежать и отделять можно. Хорошо, хорошо. Я что такое? Что без коллизии? Ну так понимаю, просто рандомных пропов из халфы второй сюда наспавнили и все готово. Chairs. Я еще не говорю, что тут нет даже выбора карт. Это ладно, еще а че такое телепорт типа? Ух ты, что? Ёбать? Где? Кто я? О, о, а, блин, забыл, что тут побежать нельзя. А а, Давай-ка мы немного по-другому посмотрим, как что тут вообще нам дают. Если учиться один, давай забидем кнопку на вид, допустим, на no клип. и я не знаю, но я не помню как пробежение сделать, зум что ли, зум, сенситив, а, г, в, и какая какая то, хоп, ну клип подрубил, вот Ну, тут обычная скорость как халфи 2 я не вижу особой разницы в новом клипе ну типа ну хп снимаю вот нахрена я вот это говорил конечно mm -hmm. не я не понимаю почему опять реактор запустить как в халфи 1 в начале Нет? Mm -hmm. ай а можно как-то с этим Я просто в командах не шарю в этих хилк. Э, нет, нет, нет. Сет. <свы> а я не знаю честно, как это сделать. Я пробовал подняться, но тут лестница 10 из 10, конечно. А. А чё эм. Ладно, так, скранавщ... Ну что по низ забраться не могу. Ладно, пойдем на ноу-клипе. Такс. Кран это понятно. Сюда. А тут надо как-то с другой опорной точки. Не понимаю, где тут. Залезать. Нет, ну, посмотри, вот здесь должны залезть. Вот так вот. Да ну... А почему экран черный? Объясните мне, нет, так не важно быть, мне кажется, нет. Angel. Я сферусь. Это кто? Это мы, типа? Херак, это Алекс или... Меня вновь клипит тэпнуло. А это что? Это вода? Чуть то не очень похоже на воду? На воду? Издалека смотришь, как будто, ну, я не знаю, кусок текстуры просто взяли и вырвали. боже. Это, это кто? А где какая? или нет вообще? Ух ты Мне пофиг пока в, в ноуклипе, а если в вырублю. Ну, теперь хоть не черный экран, уже на этом спасибо. <решил> у меня прям не особо и туда Я сюда хочу залезть. Там еще и к. Тикс... Ну конечно, там еще коллизии нет. А как туда залезть? В общем, пока без хранника. Какие-то спамники. Ай, больно Вот нахрен она у меня здесь. А <решил> пофиг. А пофиг, а пофиг. Вот что за комната летающая, это что такое? Набор юного алкаша, что ли? Я знаю, я понял. Окей. Сральник. Вот это прям к этому подходит набор. Почему сюда не запихнули? Ладно. Um, просто я не хочу смотреть все пропы. Я не думаю, что это интересно, где У нас открыли вход. Надеюсь, мы хоть здесь не сдохнем. Упа ебать. Гервитация в одном месте что-то не работает. Или тут надо... А, тут когда пробел нажимаю что тут... То я сам летаю, то пробел надо нажать. Я сейчас сдохну. Она предсказала хоть. А, -а, а, так у вот, штука а, ст крутится? А это еще такое? Это тоже такое же? Ой, тут пострелять можно. Тоже халф 2 было но ну, по сути тут нету качественных пропов, тут только все из халфа второй. Вот так. Четыре можно устроить из тут на все играть. А если тут вообще сервера есть? Наверное, есть, я не знаю. Ай, <связывается> <Ага. связывается> вот сейчас Ага. Вот тут такая большая штука, там мне кажется, что-то эпично выделяется. Очень эпично прям, вот, прям выделяется, да? У нас нету даже этого. <связывается> <связывается> <связывается> 101. Подожди. Zero point energy gun. Gravity gun. Ничего не взрывается. Ну-ка сюда, попси. Ой. Короче, она работает. А... Так, а так эпично просто коробки. будто прям кто-то из них дом построит. ну Кстати, по сути, если тут можно закреплять прокат, тут можно дом построить. Неплохо. Зачем тут, когда я нажимаешь такой звук, ну, такой че то режет просто. летная полоса, тут можно полетать. Стой, а вот это, а, то есть не могли типа что-то типа домик построить, решать другого, они просто взяли такую типа коробочку тоже. Логично. Кстати, я там вроде видел самолетик. Ну, вроде как там был самолетик. Да. О, угу, может быть, самолетики. Сейчас сядем и полетаем. А как летать-то? Hello, baby. А как летать? <клёх> Почему зубами менялся? А 82 хп уже. <клёх> Полетели только если я остановлю я сдохну да а -а -а. опять черный экран он летает в воздухе его нельзя расфризить почему-то не понимаю почему кстати ну тут вот так физика если он так не падает. ну и такие звуки блин он просто по ушам режет просто ну, точка опоры где-то вс? Я вообще не понимаю, это вроде бы физика всем известно физика сурсов, но что-то тут не так. Дело пахнет жареным. Let's go, короче. Мы будем вечно взлетать. Ой, меня, меня сейчас не зажует, видит. нет? Здесь граница, нет, кань. Короче, Guten Dacton. Я пошел э, куда-нибудь на сервера, если не Сколько тут всего? 8 серверов. Офигеть. Круто. Ну, тут можно, хотя, свой сервер создать. Это прикольно. А, давай, 24 на 7 GB мод матч Match. Тут даже на старых серверах, ой, инверсии, сервера. Прикольно. Да и фавориты загоним, хотя тут все равно даже нет смысла фавориты загонять. Но здесь сервер из Вакса Secured, читингу. А нафига Vax защиты на пользовательских серверах? Если это не Кэс Гоу, ё В GB-моде. В Гарис-моде даже нет. А welcome to... Добро пожаловать на GB-мод Дедмач сервер, который работает 247 про фраги типа присоединяйся к нам в дискорд что то есть такие люди которые до создания сервана грисмат они еще имеют дискордный палец я поражаюсь а, новые карты появились тип ортед ин чат тустарт map вот тип номинату номинату map working нет эксплойтов ни 4 без хаков типа бик и дик короче будь хорошим мальчиком такие правила uh, в общем у нас здесь физган у нас есть кробор монтировка то есть uh, какая-то карта из холсты наверное не знаю но клипе нельзя летать. ну конечно у нас админки нету um, у нас есть физган или в Gun, да. У нас есть 9-метровый а, пистолетик. Вот так след. Есть СНГ. Альтернативки нету. Хорошо, ладно. И граната. Одна только. Не, по сути, матч это, мне кажется, мало. Ну как по мне, наверное. А, вот такая карта. Не, не знаю, что за карта из халфы. Не все карты из халфы помню. Честно говоря, давно халф проходил. Давай. Что? О, тут может просто Челик. Эм, ну, это как реально хорошая карта для. That, that match. That матч 3 Тоже окна побиты. Я один на сервере, да? JB Me Это бот. Так, давай зайдем. На какой сервис есть люди? Размечтал, что тут нет людей. А вы сам сервер Ну-ка. JB Mode Алинкс АвисМСР это перенос какой то популярного типа сервера в GBM. Интересно, интересно. Давай заглянем. Алинкс сер хей фан, типа присоединяйтесь на дискорд. Ч мы пушку так шатают? Я как пьяный. Стандартная карта GB да ничем не измененная. Тут не пропа, не тронутый, все такое чистенькое. ка это что было? Hello baby. Yeah. <связываю> я так понимаю, сейчас тут всех скины одинаковы будут. А мы можем здесь летать? О, да, тут разрешено 4, я могу и крашнуть. <связываю> Все, кера, получается. да да да Просто чистая карта, просто не у кого никого нет. И сверх как-то же, не знаю, каким образом. это такое? Я зависла. Блин, как-то странно вылетело. Странно, странно обосраться странно. Да-да. Угу. Странно. Steam Gon. Сейчас еще раз запущу. Надеюсь, будет видно а тут еще специал сейкс ту джейби 55 это похоже типа главные создатели Feedback что качался с таким ником есть фидбэк омега какая то там джо шуак просто таким мелкие чрезом написано я не могу прочитать джо шуак на, на мониторе Ромео Джигай, Ромео Джигай, Ромео Джигай. Писет, блин, на башке. Грей Кап, As... я не понимаю просто, СМ1, Ди Ники, блин, из какого-то, я не знаю куда. из нулевых. Но эта игра вышла где-то в 10 году, что ли. Не, реально не знаю, когда она вышла. алб um, 50 Такие короткие ники. Цифр, цифры даже дольше имени. Джу... Джу е, я, я так понимаю, не просто напечатали рандомную букву на клавиатуре, и все, я не готов. Вообще никого смысла. Джу... Лаки22. Snake's из комьютика сушим щиишь просто тут ещё... страшно скач любим потому что говорят что тут возможно есть майнер но я не думаю но хотя еще были такие случаи что в стиме есть майнеры игры и они даже сейчас именно сейчас продаются еще до сих пор я даже не знаю кстати, GB-мод, Mod, GB-мод Mod, это тоже оба модификации на Half-Life 2. Но просто GB-мод, он настолько эволюционировал, он эволюционировал в отдельную игру с большим комьюнити, но этого не смог добиться GB-мод. Он, ну, то есть старался, он с нифига не старался. И да, это жестко даже только одно руководство боже а нет а тут обсуждение ну знаю тут наверное тысяча людей вот всего играет там ну за год не знаю ну я в и но... я не вижу смысла даже не шестой будет лучше играть там посадить какую-то свою кассовую карту и все Халфей второй ну а на этом мы закончим всем удачи всем пока кстати тут нельзя на русский посадить язык пока короче